Знание. Самое важное, что следует помнить, знание не мудрость и не может быть мудростью. Более того, оно противно мудрости. Это преграда на пути возникновения мудрости. Знание фальшивомонетчик, притворщик. Оно притворяется, что знает. Оно ничего не знает, но способно одурачить и дурачат миллионы так тонко, что человек, не обладая поистине великим разумом, никогда не осознает этого факта. Корни знания глубокие, потому что нас растили на нем с самого детства. Знать значит собирать сведения, собирать информацию, собирать данные. Но это вас не меняет. Вы останетесь прежним, Только информационная коллекция становится больше и больше. Трансформирует мудрость. Мудрость по существу не просто информация, но информация. Интроспективная формация. Новая форма внутреннего существа. Трансформация. Преображение рождающие новые качества видения, познания, бытия. И как раз поэтому возможно, чтобы человек не был знающим, хорошо информированным, но все же был мудр. И также возможно, чтобы прекрасно информированный человек все же совершенно не был мудр. По существу это и случилось в мире. Люди стали более образованными грамотно образование доступно повсеместно и каждый стал знающим а мудрость была утрачена знание в дешевых переплетах стало так доступно кто заботится о мудрости мудрость требует времени энергии увлеченности преданности